Лес. Книга из серии первой книжки малыша. Мир вокруг такой интересный. Открой книжку и отправляйся в увлекательное путешествие по лесу. Эта необычная книжка умеет все. Стихи читать, вопросы задавать и даже песенку петь. В этой книжке два режима работы. В первом режиме книжка задает вопросы, а во втором рассказывает малышу стишки. На вопросы. Нажимай. Под кустом живет зайчиха. И зайчата тихо-тихо. Вместе с мамочкой сидят, а дуванчики едят. Волк зубастый бродит рядом. Очень страшен он зайчатом. Также в книжке есть песенка.